Если ты хочешь зарабатывать 10 тысяч рублей в день, то пользуйся лишь одной схемой заработка. Схема заработка простая и реальная. Я данную схему заработка уже протестировала. И сейчас мой заработок в интернете достигает более 100 тысяч рублей в день. Как вы видите, деньги мне поступили. Плюс 177 тысяч рублей. Выплата с проекта Tron TRX, друзья. Проект платит. Обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Я продолжаю зарабатывать в новой компании Tron TRX. Это новый лидер среди инвестиционных проектов. Проект запустился месяц назад. Напоминаю, что проект от надежного админа, с которым мы будем зарабатывать большие деньги, как с вложениями, так и без вложений. Ну и давайте разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. Ну и давайте разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. Также разберем партнерскую программу, на которую мы сможем зарабатывать без вложений. Но для начала я выведу свои заработанные деньги на свой Payr кошелек. Друзья, я нахожусь в своем личном кабинете. Как вы видите, в этот проект я проинвестировала 120 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 900 тысяч. Друзья, уже я заработала в этом проекте более 1 миллиона рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 92 тысяч рублей. На балансе у меня 177 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Pair. Сумма для выплаты 177 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в СВПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 177 тысяч рублей. Выплата с проекта Tron TRX. Друзья, проект платит. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление. Инвестировать я буду 50 тысяч рублей. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 800% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю в инвестируя 50 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 400 тысяч рублей. А каждые 9 минут я буду получать по 1250 рублей. Друзья, сейчас 50 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 50 тысяч рублей успешно создан. Но ну, а сейчас давайте мы с вами посмотрим статистику проекта. Статистика компании Tron TRX. Друзья, проект работает уже 31 день. Участников на данный момент 21 013 человек. Проинвестировано уже более 2 миллиардов рублей. Выплачено более 1 миллиарда. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты топ-партнеров. Также мы видим ее пополнение на 50 тысяч рублей и мою выплату на 177 тысяч рублей. Друзья, зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, 5 уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. А зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах. От 200% до 800%. Срок действия депозита 48 часов и 72 часа. Начисление прибыли каждые 9 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Ну а на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!